Где вы, как видите, я нахожусь на а, главной странице сайта и а, у нас все гости, все наши партнеры. Вы всегда можете посмотреть документы о легализации, а, нажав эту кнопочку и проверить наши документы. Она а а, Также на главной странице нашего сайта есть наша дорожная карта, где вы можете познакомиться, какие площадки, когда стартовали. На сегодняшний день у нас уже за 10 месяцев а, нам только было... А Два дня тому назад, исполнилось 10 месяцев, мы полностью выполнили всю дорожную карту. И нашей компании уже более 13 тысяч партнеров. И эти цифры сами говорят о себе. Наша, наш бизнес – это рабочие места и социальная значимость нашего бизнеса. В том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, погасить кредиты, ипотеку, да мало ли куда нужны большие суммы денег. Мы охватываем огромный пласт населения, нетрудоспособного, пенсионно, тех людей, которых сократили на работе, и, конечно, молодежи. Наша цель, как можно больше людей научить зарабатывать деньги в интернете, чтобы они могли жить полноценной, интересной и насыщенной жизнью. Ребята, у нас вы всегда можете и связаться с нашим с нашей администрацией здесь есть на главной странице сайта личные контакты нашей администрации и присоединиться в наши официальные группы, у нас есть официальная группа в Телеграме в БК и в Скайпе ну и конечно ознакомиться с нашим пользовательским соглашением это оферта, всем советую те которые проходят регистрацию новые партнеры прежде чем на кнопочку я выставить галочку вернее я согласен прочтите пользовательское соглашение от начала до конца чтобы у вас не было претензий ни к администрации ни к вашему спонсору ну и давайте я автори сделаю авторизацию и после того, как вы только зарегистрировались, подтвердите свою регистрацию через вашу почту. Почта должна быть только Google. На остальные почты письма наши не приходят. Письмо может попасть в спам, поэтому проверяйте спам и входящее. Нажимаете на слово «Подтвердить». И сайт перегружается, и вы оказываетесь в вот таком кабинете. Но некоторые, у некоторых на телефоне нужно сделать авторизацию. Это прописать свой логин и прописать свой пароль. И только тогда вы попадаете в свой кабинет. И первое, что, конечно, нужно заполнить профиль. А для чего заполняется профиль? Профиль заполняется для того, чтобы ваши партнеры имели связь с вами как со спонсором. Точно так, как я имею связь со своим спонсором, я могу позвонить ей и на скайп, я могу позвонить ей на телефон, я могу везде и вконтакте, и на почту, и в телеграме везде написать. Точно так и у меня заполнен полностью профиль. В этом же разделе самое главное, ребята, это прописать свои электронные кошельки и прописать свои карты куда вы будете выводить свои заработанные денежные средства. Это мы работаем с Perfect Money, Pair кошелек, и можно, работаем со всеми картами Российской Федерации. Прописать карту, номер карты, а в этом окошке написать номер телефона, к какому телефону привязана ваша карта, и написать на русском языке, как называется ваш банк куда вы будете переводить дальше загрузить свой аватар нажимаете кнопочку за выбрать файл это значит вы должны выбрать или с твоего телефона или же со своего компьютера как только приходит код от вашей фотографии на это место нажимаете кнопочку загрузить ваш аватар ваш устанавливается я огромная просьба и не только моя но и администрации пожалуйста у некоторых партнеров не установлен аватар ребята ведь вы же пришли делать бизнес. Без фотографии вашей, ну, это несерьезно, понимаете? Несерьезно. Если вам не нравится ваш пароль, в этом разделе вы всегда можете поменять свой пароль. И следующий шаг – это пройти обучение по уроке по кабинету. Какие здесь у нас уроки? Это как правильно заполнить свой профиль. А, как а, правильно делать вывод, а, пополнение и перевод а, денежных средств между партнерами. У нас есть внутренний перевод. А как пользоваться поисковиком? И что такое поисковик? Как правильно управлять нашими бронями? У нас бизнес полностью управляемый. На каждой площадке у нас есть а, а, брони где вы набронируете для своего нового партнера место и также выставляете бронь для своего нового партнера или же для своего клона. И на некоторых площадках у нас есть двойные брони. Это наше ноу-хау. Который нет аналогов в интернете. Да, и нашему маркетингу а, еще никто такой маркетинг не придумал. Мы единственные, которые а, придумали такой маркетинг. Итак. Следующий, ребята, раздел – это раздел «Финансы». В разделе «Финансы» у вас отображается, сколько, вы, сколько у вас на балансе пополнения, сколько заработали и сколько вывели. А точно так же здесь отображаются все транзакции ваши, которые вы ставили на вывод, пополняли, переводили, переводы между партнерами, получали от кого. Все у нас просматривается все у нас прозрачно вы можете даже не сомневаться и самое главное где находится ваша реферальная ссылка в разделе партнеры отображается партнеры до третьего уровня в глубину и отображается и, прошу прощения и находится ваша реферальная ссылка она копируется и э, нажали скопировать и она скопировалась у вас в буфер. Итак, какие же площадки у нас есть в нашем э, любимой в нашей компании? Итак, наша, наша компания имеет опять маркетинг-планов. Это. Первая площадка это Fast Track, которая у нас идет по списку. Она у нас стартовала 1 июня, э, только недавно, второй месяц. А всего лишь имеет два рабочих стола, они совершенно независимы друг от друга. А, можно сказать, что на этой площадке один рабочий стол. И деньги все идут на вывод. А второй стол отличается единственным тем, что входом и конечно доходом. Будем разбирать сегодня этот маркетинг. И наша моя любимая, я не знаю как ваша, но это моя самая любимая площадка. Мы с ней стартовали. Это называется Идеал M-Mini Шикарная площадка, где вы, э, у вас э, заработок идет э, двойной можно на этой площадке даже выйти на пассив, хотя говорят в матрицах нет пассива, но если вы поработаете, например, три или полгода, год активно поработаете на этих двух площадках идеал м мини и идеал м макси, то у вас вы обеспечите себя очень хорошим пассивным доходом, ребята. Есть две, есть такая площадка как фабрика клонов. А, тоже здесь такие две площадки с входом 1000 а, и вторая площадочка а, с входом 10 тысяч. Это семиместки. И наша социальная площадка «Микромани». А, ну и давайте перейдем, наверное, в раздел а, «Ко мне на слайды» и на слайдах разберем наш маркетинг. А, ну, первое что, это, конечно, наше преимущество. Наше преимущество – это самое главное, конечно. Сейчас разберем. А самое главное, конечно, преимущество перед другими а, компаниями, проектами, это то, что мы официально зарегистрированы. А у нас нет никакой абонентской платы, ни на одной площадке. У нас нет никаких отчислений на администрацию, а, на развитие компании. Нет никаких отчислений. У нас деньги четко распределяются по маркетингу среди партнеров от партнера к партнеру. Вход открыт у нас на любой площадке, на любой стол. У нас нет ни на одной площадке, нет привязки к первому столу, как это делают на, на, в других компаниях, в других проектах. Вы можете старт своего бизнеса делать с любого стола, какой вам понравится. Можно делать из первого, можно делать из четвертого, из пятого, можно делать даже со стола выплат. Плюс у нас очень шикарная, просто можно сказать, это наш второй заработок, это трехуровневая партнерская программа, которая увеличивает наши доходы, в десятки раз увеличивает эта программа. Ну и, конечно, мы работаем с такими а, распространенными и а, самыми надежными платежными системами. Это fire кошелек, Perfect Money, касса Frey подключена. У нас есть внутренний перевод. И, конечно, мы работаем со всеми банками Российской Федерации. Старт у нас площадки Ideal M. Мы вместе с ней стартовали только с этой одной площадкой 23 сентября 2021 года. Старт. Второй площадке был 31 октября 2021 года. Старт площадки Фабрика клонов Мини и Макси был 6 февраля 2022 года. Старт площадки Идеал и Макси был 3 апреля 2022 года. И, как я уже говорила, фаст-трек, это беговая дорожка, мы стартовали 1 июня. Ну, вот такой вот у нас наша дорожная карта. Она будет продолжаться, ребята. Вы не думайте, что у нас только будут эти пять маркетинг-планов. Нет, наша компания будет дальше развиваться. Но я не говорю о том, что каждые три месяца у нас будет какая-то площадка стартовать. Нет, этого нет, не было и не будет. Будут добавляться площадки, но это будет уже со временем. Итак, первая площадочка, у меня просто слайд, первый получился на фаст-трек. И, как вы видите, здесь два, просто два стола. Они независимые совершенно друг от друга. Они просто отличаются входом и доходом. Итак. Первый стол вход у нас составляет 750 рублей, а на этот стол составляет 7500. Что за маркетинг на это? Это линейно шахматный маркетинг. Здесь всего вы будете работать только на одном столе. И никуда, ни по каким столам больше не переходить, а будете получать. Первый партнер к вам пришел, вы получаете 750 рублей на баланс для вывода. Второй партнер – это идет реинвест спонсором ваш, ваш клон, ваш реинвест, что некоторые недопонимают, что такое реинвест. Ребята, это открывается ваш следующий стол, на который вы уже будете… Такой же точно стол открывается, и вы будете также продолжать приглашать, выставлять брони и… Третий партнер, когда приходит у вас 750 рублей на баланс для вывода. Вот у вас уже стол этот закрылся. Вы сделали один круг и заработали полторы тысячи. Но у вас уже вот он есть, открытый стол, реинвест. Вы выставляете туда, э, на этот стол брони и продолжаете приглашать. Сколько вы будете приглашать, все деньги у вас будут только на вывод. Нет, как вы видите, никаких отчислений никуда никому только все деньги вам идут на баланс на вывод а этот стол у нас конечно семь с половиной тысяч ну и конечно доход первый партнер приходит вам а с половиной на баланс для вывода а второй партнер это как я уже говорила реинвест этого же стола и третий партнер это 7500 опять на баланс для вывода и так вы всего за один круг прошли три партнера вы заработали 15 тысяч дальше четвертый опять семь с половиной пятый опять реинвест шестой семь с половиной и так до бесконечности Крути, не ленись деньги нужны а кому, особенно когда нужны деньги, еще вчера, пожалуйста, вы можете начать с 750 рублей, заработать себе на 7500 и активировать еще и этот стол. А если вы хотите дальше перейти, например, за 1500 в Идеал М мини, где мы сейчас будем разбирать маркетинг, там вообще шикарные заработки, это уже каждая команда. Которые у каждой команды выработана своя стратегия, и каждая команда работает по четко выработанной стратегии. Если у команды нет стратегии, это не команда, это просто ну, анархия как, анархия мать порядка, как я могу еще выразиться. Команда, каждая команда должна иметь свою стратегию. А тем более у нас есть шикарные площадки, где вы можете начать старт своего бизнеса всего лишь 750 рублей, заработать 1500 и идти дальше. И точно так же вести за собой всех своих партнеров. Выработайте стратегию. И работайте только по выработанной стратегии. Итак, следующая площадочка. Это у нас моя любимая. Моя дорогая, как же я тебя люблю. Это площадка идеал M-Mini. Вот. Эта площадка, как я уже говорила, старт э, на любых э, у нас площадках. Э, старт своего бизнеса можно делать с любого стола. Даже можно за 50 тысяч на 6 стола. Пригласили первого партнера 35 на баланс для вывода, за 15 у вас активировался идеал макси, А второго партнера пригласили 50 на баланс для вывода. в третьего пригласили 50 тысяч на баланс для вывода. Любого стола. Но мы начнем э, презентацию именно с первого стола. Чтобы было понятно, вход составляет полторы тысячи. Ребята, ну не такая уж это огромная сумма, которую можно взять из своего домашнего бюджета. Но со второго партнера вы ее вернете обратно себе. Итак, первый партнер приходит, у вас идет эти полторы тысячи в накопительный баланс. А вот со второго партнера у вас на каждой площадке вы будете, авто, вернее, на, каждой, на каждом столе на, со второго партнера у вас будет срабатывать ваша реферальная программа. Итак, со второго партнера вы получили полторы тысячи на баланс для вывода. А вот третий партнер вам дает переход куда? Да, во второй стол за три тысячи. С первого полторы и с третьего полторы – Итогом 3000 тысячи. Итак, первый партнер закрыл свой первый стол и приходит, становится к вам на это место. И ваши 3000 идут в накопительный. А вот когда второй партнер приход, пришел и стал, вы сразу получаете тысячу рублей на баланс для вывода. По тысячи получают ваши два спонсора. А вот когда сработала вторая линия это один, три, девять. Правильно? Правильно. Вот когда вашего второго партнера стали, например, три партнера, и вы получаете три тысячи на баланс для вывода. А этих трех стали, у каждого по три человека, да, три партнера, вы получаете девять тысяч. Итого вы только на этом столе, только одних реферальных вознаграждений заработали тринадцать тысяч. Итак, третий партнер... Что дает? Да, дает за 6 тысяч переход в, в третий стол. На этом столе, ребята, точно такой же расчет, как и на, на втором столе. Вы, второй партнер приходит, становится, ваш клон летит по броне вашей на второй стол. Это реинвест вашего стола. И плюс тысячу рублей получаете вы. По тысяче получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили три тысячи. Сработала ваша третья линия, вы девять тысяч. Итого 13 тысяч. Вы всего прошли три стола. Сколько у вас, ребята, на балансе? 13 и 13. Это 26 тысяч и плюс, а полторы тысячи. двадцать шесть и плюс полторы. 27 с половиной. Всего лишь вы прошли с малым количеством партнеров. Три стола, шикарные заработки, хорошие очень заработки, крутые, да. Итак, третий партнер дал вам переход за 12 тысяч, это 6 и 6, 12. За 12 тысяч дал переход в четвертый стол. Как только первый партнер закрывает свой третий стол и приходит, становится к вам на это место, эти деньги идут, 12 тысяч накопительный Второй закрыл свой третий стол и пришел, стал на это место, вы сразу получаете сколько? 7 тысяч. По половиной получают ваши а, два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получаете 7,5. Сработала третья линия, 22 тысячи 50, 500 рублей. И так, только с этого стола вы заработали 37 тысяч. Третий партнер вам дал переход за 24 тысячи в пятый стол. 12 и 12, сколько? 24. Итак, первый а, приходит, закрыл свой четвертый стол, встал сюда, 24 тысячи идет в накопление, а второй партнер, когда а, а, пришел к вам и стал на это место, то ваш а реинвест ваш клон летит на третий стол. Вы можете выставить своему партнеру, выставить партнеру э, первой линии, можно вы, выставить бронь партнеру второму, можно третьему партнеру э, третьей линии выставить бронь и помочь ему перейти из стола в стол. Это уже по желанию. Вы можете, но ваши реферальные, они так и будут. Вы можете выставлять брони, реферальные все равно вы будете получать, потому что это ваш реферал, это ваш клон. Итак, 10 тысяч сразу на баланс для вывода. А вот по 3 тысячи получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получили 9 тысяч. Сработала третья линия, 27 тысяч, ребята. И плюс 2000 идет в накопительный баланс. Итак, третий партнер дал переход за 50 тысяч. Это полностью ваш стол, ваша зарплата, ваш полностью стол выплат. Итого, с этого стола, с пятого стола, вы заработали сколько? 46 тысяч. 46 тысяч, ребята, только с одного стола. Первый партнер приходит и становится к вам на это место. Вы получаете 35 на баланс для вывода. А за 15 у вас активируется вот такая точная площадка, только с разным входом и с разным доходом. А второй партнер, когда пришел, стал, вы 50 тысяч получаете на баланс для вывода. Третий партнер стал, вы получаете 50 на баланс для вывода. Итак. Вы, расчет здесь сделан на слайде, что вы идете 3 на 3. У вас три личника, и у каждой вашей команды по три личника. И вы зарабатываете за один круг со своей командой 244 тысячи. Прекрасно, ребята, да прекрасно. Скажите, что я права, что это прекрасно. Отлично, это просто супер. Итак, следующая площадочка, как я уже сказала, это наша Идеал м Макси. Вход на эту площадку составляет 15 тысяч. Только не говорите, что это дорого. Меня не только даже мои партнеры замучили, но и другие а, эти, господи, дары наследия не меньше, но там Учтите, там 15 уровневая матрица, делящаяся. Где эти доски делятся? Где вы попадаете вообще неизвестно каким партнерам? Где вы вообще деньги не знаете, куда несете? Ребята, вы просто ну, немножко а, включайте логику. Где можно зарабатывать? Итак, вход составляет 15 тысяч. Вы можете выйти из площадки... Идеал э, мини, как только что мы. Я вам рассказывала и показывала. Но можно заходить сразу на 15 тысяч отдельно. Итак, первый партнер приходит, идет в накопление 15 тысяч. А вот второй партнер, когда приходит, у вас 5 тысяч на вывод, а за 10 у вас активируется фабрика клонов. Хорошая площадка, тоже денежная. Вам не надо платить 10 тысяч из своего кармана. Вы уже со второго партнера, а на второй партнер вам активировал эту площадку. Итак, третий партнер, это вам дает, первый и третий дает 30 тысяч, и у вас открывается второй стол. Как только первый партнер закрыл свой первый стол, приходит, становится сюда. Эти 30 тысяч идет накопление. А вот со второго партнера, это на каждом столе, как я уже говорила, у вас будет срабатывать ваша реферальная программа. Как только стал второй партнер на это место, 10 тысяч получаете вы на баланс для вывода. По 10 тысяч тоже получают ваши спонсоры. И я считаю, что это а, правильно. Второй Вторая линия сработала вам 30 тысяч на баланс для вывода. Третья линия сработала вам 90 тысяч на баланс для вывода. А третий партнер вам дает переход за 60 тысяч в третий стол. Итак, вы только на втором столе заработали 130 тысяч. Ну, и с первого 5. 135 тысяч с тремя партнерами. Итак, Первый партнер закрыл свой второй стол и приходит становится на это место. Идут эти 60 тысяч накопления. Второй партнер стал, это идет, летит клон во второй стол по вашей броне. Как я уже говорила, вы можете помогать любой партнеру любой вашего уровня. И первого, и второго, и третьего. Итак, до 10 тысяч вам летит на баланс для вывода, по 10 получают ваши спонсоры. Сработала ваша вторая линия, вы получили 30. Сработала третья, вы получили 90. И третий партнер вам дает переход за 120 тысяч на четвертый стол. Первый партнер пришел, 120 тысяч идет накопление. Второй партнер стал... У вас 70 на баланс для вывода, по 25 получают ваши спонсоры. Не забывайте, что вы же тоже будете спонсором. Вы тоже от своих партнеров будете точно такие вознаграждения спонсорские получать. Вторая линия сработала, вам 75. Третья линия сработала, 225 ваших реферальных вы получите. И того вы только с четвертого стола заработали. 370 тысяч. Третий партнер вам дал переход за 240 тысяч на пятый стол. Первый партнер 240 идет в накопление. Второй партнер у вас, клон, летит на третий стол в вашей броне. И вы получаете 100 тысяч на баланс для вывода. По 30 тысяч получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получаете 90. Сработала третья, вы получаете 270. Итак, только с пятого стола, ребята, ну 490 тысяч. Пол ляма, пол почти. Только одних реферальных, ребят. Ну скажите мне. Ну, как можно не любить такой маркетинг, а? Вот, третий партнер вам дал что? Переход за 500 тысяч, куда? Ваш стол выпад. Это полностью ваша зарплата. Приходит первый партнер, закрыл свой а, четвертый-пятый стол, и вы получили пол лимона. Второй партнер получили пол лимона. Третий партнер вы получили пол лимона. Итак, всего лишь ваше одно бизнес-место проходите вы всего лишь одним бизнес-местом, вы заработали 2 миллиона 590 тысяч. Ребята, почти 2 миллиона 600 тысяч. Да в некоторых городах за эти деньги можно купить свободно двухкомнатную квартиру. Можно купить частный дом. Вот, круто, очень круто, очень круто, ребята, я просто вот сейчас, закройте глаза, вот закройте глаза и просто представьте, что вы держите на руке блюдечко, знаете, такое белое, фарфорное, оно блестит, и на ней такая, ну, прям широкая-широкая, золотая-золотая каемочка. А на этой блюде лежит, ребят, ну вот два таких огромных-огромных, с такими большими пупырышками, и два лимона. А вы берете так вот ножичек остренький и режете. Почувствовали запах? Запах лимона. Вот они, миллионы, ребята. Вот они где, вот они где. Итак, следующее – это социальная площадочка. Эта социальная площадочка она имеет всего лишь три стола. Она сделана в помощь нашей а, основной площадке идеал М, потому что ваш клон летит на первый стол за полторы тысячи с выплатного места с первого, с первого выплатного места. Итак, давайте с вами просто разберем эту площадочку. Она очень маленькая. Вход на нее составляет 500 рублей. Что дают два партнера, первый и второй партнер, они дают просто переход за 1000 рублей во второй стол. Первый, первый партнер закрыл свой первый стол и приходит становится к вам на это место. 1000 рублей идет накопление. Второй партнер закрыл свой первый стол, вы получили 1000 рублей на баланс для вывода. Третий партнер идет в накопление и у вас с первого и с третьего. За 2000 идет переход в третий стол. Итак, первый партнер закрыл свой второй стол, приходит, становится на это место. Вам идет реинвест. Куда? Да, идет реинвест. Вот этого первого стола у вас открывается а, заново первый стол. И плюс куда? За полторы тысячи у вас летит сюда в идеал М. Ваш клон. Если вас там нет, то у вас автоматом активируется эта площадка «Идеал-М». Круто, круто. А вот э, третий и четвертый партнер вам дают по 2000 на баланс для вывода. Итого вы всего лишь за один круг зарабатываете 2,2 а и тысяча тысяч. И, э, э, и, и плюс у вас активировалась наша очень крутая площадка «Идеал-М» вот такой вот у нас шикарный маркетинг вот такие у нас есть закольцовки где вы можете со своего кармана только потратить всего лишь 500 рублей поработать на этой площадке мало того что вы вылетите на эту крутую площадку так вы еще 5000 заработаете вы выведите 5000 на, на вывод а здесь начнете дальше приглашать на полторы тысячи. Точно так, за, шаг за шагом, дубликацию спонсора никто не отменял. Шаг за шагом идут ваши люди вместе с вами а, на эту площадку. Круто, круто. Итак, фабрика клонов. Как ее только не называют у нас. И банк клонов, и цех клонов. Итак, фабрика клонов. Как вы видите, ребята, здесь два... Два, два семиместных рабочих стола и э, один стол – это полностью ваша зарплата. Вот здесь я хочу обратить ваше внимание. Очень многие э, э, партнеры пришли на эту площадку на живую очередь. Ребята, дорогие мои, ну кто делает -то? Ну вы же, ну я понимаю, что вы еще некоторые недопонимаете маркетинг. Я все понимаю. Ну, нельзя же так быть же. Эти горе-спонсоры, которые машут красной тряпочкой, как те тариадоры, то в одну сторону ты дых то в другую ты дых во всему интернету, собирают людей, которые не очень разбираются в маркетинге. Только сегодня у нас было утром в чате. Заводят людей обещают им выплаты, обещают движение по столам, а в итоге она сработала, спонсор, забрала все деньги, кинула команду и ушла. Это сплошь и рядом. Вы, ребята, которые только что пришли в интернет, вам предлагают семиместную матрицу. Я понимаю, что вход в 1000 рублей, с 1000 рублей вам предлагают заработать 23 тысячи. Ребята, ну, включите хоть немножко свою логику. Если вы не будете приглашать, кто за вас будет это делать? Да не будет ни один спонсор за вас приглашать. Не надо быть вот, знаете, о, Ториадор машет этой красной о, тряпочкой, то в одну сторону, то в другую. А о, о, бык глаза на лоб и бежит на эту тряпочку. Ну, не надо это так делать. Включайте немножко логику, лучше посоветуйтесь, ведь вокруг у вас находятся люди. Что в соцсетях? Вы можете выйти, да, хотя бы даже выйти на нашу администрацию, ведь есть и Skype, и Telegram, и соцсети, да везде ж можно выйти спросить. Лена, мне предложили на фабрику клонов вот так вот так, живую очередь. Она вам сразу скажет, что не надо идти в эту живую очередь. Нельзя делать на семи местах, да и вообще эти живые очереди. Я, не, например, не праздную эти живые очереди. Итак, не забывайте, ребята, о том, что это семиместная матрица. В семиместных матрицах все эти плечи, я постоянно вам говорю, за эти плечи идут ссоры, идут идет бой не на жизнь, а на смерть в, в этих в чатах. Это плечи всегда идут в семи местах вышестоящему спонсору. А вот нижний ряд это полностью ваша зарплата. Итак. Первый партнер вы можете здесь на этом, на этом столе выставлять, здесь двойные бронь, Выставили первую бронь, выставили вторую бронь. Приходит к вам первый партнер, а вот когда заходит второй партнер, становится, это может быть ваш партнер, это может быть партнер первого партнера. И у вас срабатывает реинвест. Он становится сюда, ваш реинвест, ваш клон становится, закрывает ваше плечо. И у вас буквально двумя партнерами уже закрыто три места. А третий партнер вам в накопление идет. С четвертого партнера вы получаете 1000 на баланс для вывода. А с пятого, с четвертого и с пятого за 2000 переход сюда. Здесь первый партнер приходит. Здесь реинвеста нет. Второй, третий: накопление, четвертый, в накопление пятый. Две на вывод: шестой в накопление. За 6 тысяч. Переход сюда вывод. Ну, а здесь идут, конечно, здесь полностью нижний ряд. Это ваши клоны с каждого места. Летят клоны, первый стол. Здесь уже нужно правильно выставлять брони. Вы можете выставлять под своих клонов, но вообще порядочно выставлять. Если вы уж пригласили людей на живую очередь, то двигайте, конечно, своими хотя бы клонами. Выставляйте под ваших людей. Здесь в нижний ряд приходит первый партнер, летит клон и 500, 5 тысяч на баланс для вывода. Со второго, из третьего, из четвертого точно так же. Итак, вы заработали сколько? 5-5 это 20, 22, 23 тысячи. Итого одно бизнес-место зарабатывает 23 тысячи. Но у вас здесь... Море клонов работы непочатый край. Закатили рукава и только приглашать и приглашать. Приглашать день и ночь. Без перерыва. Если хотите зарабатывать. Итак, следующий это фабрика клонов Макси. Хуп составляет 10 тысяч но у нас с идеал макси у нас есть выход летит сюда ваш клон и у вас активируется если вы будете активно работать на площадке идеал макси то вы активно будете продвигаться здесь по столам и точно так будут продвигаться ваши партнеры, ваши клоны будут закрываться и клоны ваших партнеров. Но можно и отдельно. За 10 тысяч активировать эту площадку. Плечи, как я уже сказала, все везде, всегда в 7 мест, как, идут куда? вышестоящему спонсору. А нижний ряд – это полностью ваша зарплата, это ваши деньги. Первый партнер, как только приходит, становится сюда, Ваш реинвест летит, куда? Сюда становится... Это когда становится ваш партнер второй. Это независимо. То ли будет это первого партнера, то ли это будет ваш личник. Независимо. Реинвест летит по вашей броне, куда вы выставите бронь. А вот третий партнер 10 накопления, четвертый 10 тысяч на баланс для вывода, а пятый идет переход за 20 тысяч на второй стол. Здесь точно так первый, второй и третий партнеры дают переход за 60 тысяч в третий стол. А вот, вернее, это четвертый. А с этого партнера у вас 20 тысяч на баланс для вывода. Итак, первый партнер становится, когда в нижний ряд у вас за 10 тысяч летит клон на первый стол. И 50 тысяч на баланс для вывода. Точно так со второго, с третьего и с четвертого у вас по 10 тысяч с каждого клон летит на первый стол. И по 50 тысяч вы получаете. И всего одно бизнес-место у вас заработало 230 тысяч на баланс для вывода. Но считайте сколько ваших клонов. Раз, два и тут четыре. Шесть, да? Только ваших шесть клонов. Вот умножьте а, 230 на 6 клонов. Да вам тут работать и работать, ребята. Я а, а, а, дам очень дельный хороший совет. Кто работает на а, фабрике клонов, берете билет в один конец в Хабаровск и садитесь всех э, э, на границе с Китаем, и всех входящих и выходящих, входящих и выходящих. О, тогда, ребята, обогадитесь. Ну, это я, конечно, в шутку сказала. Но все равно наш маркетинг очень хороший. Очень хороший. Все площадки очень доходные. Поэтому кому нужны деньги, приходите, зарабатывайте, не стесняйтесь. Наш коллектив очень дружный. А администрация, так это вообще душа человек, всегда поможет, всегда, всегда подскажет. Поэтому... И, и тем более зарабатывать в, в официальной компании, и, не, и спать спокойно, и не думать о том, что ты завтра а, встанешь, откроешь сайт, а он не открывается, а там скам. А здесь вы работаете со спокойной душой, открываешь и душа радуется. А, команда сработала, тебе на баланс пришли деньги, а, села, поработала, Пожалуйста, еще баланс пополнился. Вывод у нас подай по несколько раз на, за день Лена выводит. Посмотрите в разделе, где наши отзывы. Да? У нас когда ставишь на вывод и пишешь отзыв. Да вы посмотрите, как благодарят нашу администрацию за нашу компанию. Ведь люди... Только здесь у нас компании начали зарабатывать. Они прошли интернет вдоль и поперек. И только здесь у нас начали зарабатывать очень хорошие большие деньги. И благодарят нашу администрацию за маркетинг, за компанию, за то, что все честно, прозрачно и платежеспособно.